Товарищ Испект, а что вы переходите дорогу в неусловленном месте? Здравствуйте по служебной необходимости, так как я не могу бегать а по вот кругу, же. постоянно, за каждой машиной. Вот же, пожалуйста, пешеходный переход, видимости. А можно ли ваше удостоверение посмотреть? Товарищ инспектор, мне бы фотофиксировать, можно того? ли? Просто вы убегаете от меня? Просто меня штрафуют, а именно с вас как-то начинать надо. Товарищ инспектор, будьте добры, пожалуйста. Товарищ инспектор, вы еще по телефону разговариваете, но это же совсем не актуально в вашем-то положении. Долгий разговор по телефону. Товарищ инспектор, можно ли вас на секундочку? Просто ваш э, с, напарник нарушил правила дорожного движения и не хочет показывать мне удостоверение. И разговаривает по телефону в служебное время. Я считаю это совсем недоступным, понимаете? Товарищи инспектора, будьте добры, обратите внимание на гражданина. Я прошу ваше удостоверение показать мне для Что? фотофиксации вашего правонарушения. Вы нарушили правила. Вы разговариваете по телефону в служебное время. Вы майор. Понимаете? По своему телефону. По своему. Вы не можете... Хорошо, хорошо, я понял. Можно посмотреть ваше удостоверение? Я гражданин. Прошу вас, предоставьте мне это право. Я хочу просто зафотофиксировать это действие. И все. Всего лишь. Так, прошу прочитать. Мне просто нужно прочитать. Я просто не могу по-другому зафотофиксировать. Разрешите фамилию и имя отчества зафиксировать. Но вы неправильно поступаете, товарищ инспектор. Почему я? Я заметил правонарушение решил отреагировать на данный факт. Я не хочу на вас писать жалобу, я хочу, чтобы вы выполнили свои законные требования. Вы законные требования. Вы меня не ознакомили, я не смог прочитать даже ни имя, фамилию вашего. значок посмотреть. Хорошо, давайте значок посмотреть. А почему вы так разговариваете со мной, товарищ инспектор? В недолежащей форме. Не мешайте мне работать. Я понимаю, что я мешаю вам наработать, но вы со мной разговариваете в недодлежащей форме. Вы должны адекватно реагировать на мои слова. Я понял. Я стою около вашего автомобиля, я никому не мешаю. Просто вы разговариваете в недодлежащей форме. Вы должны адекватно реагировать на мои просьбы. Без всяких нервов, спокойно разговаривая. И показать мне удостоверение я вам показал. товарищ лейтенант старший лейтенант можно ли ваше удостоверение посмотреть вы ничего не нарушаете я просто хочу посмотреть ваше удостоверение всего лишь а покажите свое удостоверение. Паспорт. Покажите легко могу показать свой паспорт могу показать права роман е... роман евгений владимирович Спасибо огромное. Если вы говорите, как вы говорите, что я нарушил правила дорожного движения, здесь что находится? Перекресток. Перекресток. По правилам, да, перекрестки. Я имею право перейти дорогу. Не знаю, имеете ли вы право перейти дорогу, но здесь есть э, дорожный знак который указывает Но на что, то... Если вы такой знаток то, правило дорожного движения. Правило дорожного движения говорится о том, что я имею право переходить на перекрестке, при этом я обязан уступить дорогу всем транспортным средствам. Я, по, я уступил всем транспортным средствам. Необходимость, а хорошо, хорошо, хорошо, необходимость. Хорошо, хорошо, хорошо. Вопросов по служебной необходимости нет. Есть вопрос по поводу того, что в 10 метрах есть дорожный переход. Вы... Я вам еще рассказал. Вы подвергаете именно себя опасности, в первую Нет, очередь. Я вам еще рассказал. Во-первых, есть такая служебная необходимость. А раз... какая была служебная необходимость вашем переходим да, именно здесь? Бежал. За каким? Все заснято на камеру. Что вы говорите, Не Товарищ. Видели, что ли, останавливали машину-то? Нет. Ну, извините, я... Все на фотокамере пожалуйста, зафиксировано. Ну... Но... Как то вы, вы? Вы тоже немножечко головой -то думайте сами. О чем? О чем? Вот вы... вы мне даже, вы даже не предоставили мне свое удостоверение в развернутом виде, чтобы я, я мог ознакомиться. В развернутом виде. Посмотрите у себя на видео. Вот. Я даже не успел прочитать фамилию, а вы уже меня это остановили. Я вас не останавливаю. Хорошо понял. А у вас какой-нибудь приказ здесь стоять или вы просто патрулируете данную местность? Патрулируем ведомости. Просто на этом пешеходном переходе очень часто случаются аварии, видимо, из-за этого, да? Видимо, из-за этого. Спасибо огромное за информацию, предоставленную вами.